Привет, паучатки! Как дела ваши? Ювелирка, твоя мать! Мози, вот, popping? Спасибо каждому, кто поддержал альбом. Это очень важно для меня. Уже написал половину нового. Кто-нибудь хочет э, очень крутой дроп с Мози. Мы хотим разыграть пару вещей. Типа, если хотите это дерьмо, просто ставьте плюсик здесь. Покажите Мози, как вы его любите. Меш, кстати, уже скоро будет готов и отлетят первые уже вещи. Мози ты сам все видишь. Давай, мы сегодня хороший вечер тебе. У вас так много приятного очень. Давай мы мерч, толстовку, футболка. Возможно, я выпущу диски с буклетом вот для тех, кто хочет. Да, что моя музыка помогает вам. Для этого и существую. В Украину приеду. 2019-й ждите. альбом очень скоро. это будет сюрпризом. И гости пусть будут сюрпризом. Да, в ближайшее время планирую дробнуть пару синглов, там, фитов с крутыми чуваками. Еще сделать пару крутых продакшенов для братьев наших черных. Вот и... 2019 is mine. Believe Да, клипы будут. Просто пока немного нету времени. Не до этого пока что. Не, фитас по фаре не будет, на. Да. Счастье, здоровья. Треки с тейпом, не знаю, если вы хотите, скажите ему об этом. Я всегда за люблю тейпом. Ты больше пред, кстати, Это... увидимся там. Генграш вот здесь. Вот. Она здесь и никуда никогда не денется. Нет ни с кем конфликтов, поэтому... Хорошего рабочего вечера всем, кто работает. расскажете ну, какой вы хотите трек-клип, чтобы я снял? Блин, если честно, я бы очень хотел концерт в Грузии или в Армении, потому что это очень красивые места. Для меня было бы честь, если бы меня туда привезли, я бы там. мертв внутри ладно я знаю на что я сниму клип вы потом увидите это все сами вам <laughs> cool jokes. Когда вы это увидите и услышите, вы просто ебнетесь от того, что вас будет переполнять, наверное, гордостью. Почему так мало хейта? Можно больше, прошу вас. когда я был в Янг у меня вообще не было волос на лице, да и вообще волос не было, типа. А сейчас я уже превратился в мужика в какого-то, типа, это просто смешно. Типа, вы видите, как я расту, как растете вы. Нет, клево. Это мне кажется, поистине клево, когда у тебя есть да, какой-то музыкант, которому ты импатируешь, так скажем. И видишь, как он растет и в физическом плане, и в музыкальном. И наблюдаешь за этим. Это тебя вдохновляет. честно, я вампир, вообще записывал на диктофон, и я думал о том, чтобы слить именно версию диктофона, потому что там очень круто, типа, вот я как бы вообще меньше хотел, чтобы там был как-то обработан голос, более лауфания сделать, но просто, типа, все цифровые площадки, они не зальют в таком качестве треки, типа, и это хуево. Это очень атмосферный, круто, возможно я вам покажу как-нибудь. Еще, думаю, типа встретиться просто показать ему все то, над чем я работал эти три года. Мне кажется, человек, человеку, у которому выпадет этот шанс, это будет для него таким гладком свежего воздуха. Даша, я еду, мне стас сейчас пишет. Во сколько кто выходит? Достоин просто, типа, ну, как бы хочется вообще всем показать, но всем же не покажешь. Ну, а, учился долго вообще писать. Вот научился. Воспавнь блоу блоубец Блаублоу Я учился в школе номер 66 Ладно, я пошутил, но думаю, не надо сейчас это делать. Йо, да, всем салют. И подарю это подписчику случайному, с которым я встречусь. альбоме будет минимум но это так сюрпризом будет, будет очень много клевых типов фитов айсберг айс я думаю что напишу больше как я буду выбирать именно Естественно, я придумаю что-нибудь интересное. Не просто там зайду в программу и выберу рандомно. Нет, вы должны будете постараться сделать что-то. У нас уже есть feed, типа на Dragonbornе, поэтому типа слушайте его пока. А по поводу Хаски и Спик, наверное, я хотел фит с Вот в плане уже как электронный музыкант типа. А... Единственное, что я хочу, чтобы вы поняли, вот я выпустил Вампира и это ну типа. Не нужно судить там, меня и мои творчества там, по одному моему альбому, тем более первому, самому. Поэтому как бы я не стал раскрывать все карты. Просто следите. Все, это будет интересно. кэшем работаем на альбоме скорее всего будет 50 grand тоже так что передайте ей привет если хотите чтобы она была у меня на альбоме напишите просто ей с любовью из россии твой панк в принципе делаем, будет больше десяти городов Да, 50 grand не послышалось, мы с ней давно уже на связи и пытаемся что-то придумать, но у меня пока нет времени, к сожалению. Лет-пучки, мы на радио 21. Да, я общаюсь с AvianVog. К сожалению, Avian удалился отовсюду, и тяжело с ним держать коннект, но выпустим то, что было в интервью для фастфуда. Этот трек выпустим, выпустим альбом, который мы так долго писали. Вот. И несмотря на то, что все сгорело, мы и покажем вам его в любом виде, в котором он есть. Я газ курю, потому что русский. Есть газ. с участниками ДД все равно с многими общаюсь как бы ДД что сказать Да, я был в Брянске, не помню на концерте или нет, но соревнования были в Брянске у меня. Будет тур, и я приеду в самые холодные города России. на тебя, потому что I'm ugly, mother но ну не только по России будет, в Минск, может быть, заедаку в Киев, по поводу Европы пока не знаю. так скажем типа большой сольный, и он будет сюрпризом для людей которые живут в моем городе в якобы заеду стопудово В 2019 году я планирую разъебать, потому что время пришло. У меня есть вы, а у вас есть я, и мы разъебаем. Это неизбежно. Да, я согласен, что я стал более, как-то сказать, у меня появилась какая-то жизнь после некоторых событий. Вот, потому что психологически мне стало намного легче, и я ни на кого не держу злая. желаю всем только счастья и здоровья, вот, у всех все будет хорошо. Просто нужно двигаться дальше. Совместный с Комедево, конечно. Мы с, мы с ним приготовили такое, что... даже не представляете, просто ждите альбом кактуса джека, все что я могу сказать. Ну, новый альбом пишу. крутой по-любому с Максом мы сделаем думаю даже на любом будет крутой трек с Максом <coughs> вот янг янг томец никто не понял вы хорошо с биг биби да все круто, мы работаем я вообще по моему потому, если не первый человек то один из первых, кто его вообще запортил и поверил в него и как бы всегда верьте в людей верьте в людей, это самое главное по электронной музыки Крафтворк, да, вроде норм, мне нравится, по депе отцы как бы, чё, я как бы бухнуть, с дэвом, конечно. Лауды крутые, летали. Не знаю, с кем бы вы хотели, чтобы я написал фит или, может быть, кого-то засопортил или спродюсил, может быть, у вас есть какие-то мысли? Можете поделиться. Я подумаю над этим. Ой, сложно сказать, какой Варго любимый релиз. Просто, типа, если уже говорить, там, знаете, о каком-то блэкметале, то больше мне, наверное, Мэйхом нравится, типа Death Crush, если выбирать между Бурзом и Мэйхом, но Варк нравится тем, что он стал писать именно фольклорную музыку, и это круто, типа он представляет свой континент, так скажем, холодный и пишет очень красивую магическую музыку, даже когда был в тюрьме, вот. по поводу Бонса, не знаю, но ну, возможно что-то будет. Напишите ему, если хотите, чтобы мы сделали, но ну, я бы ему крутой трек сделал вообще максимально, вот. Сможете да, общаюсь. быть что-то сделаем из И я говорю еще раз типа чтобы вы ну, не распространяли глупую информацию я ни с кем не ссорился типа не ругался просто так вот совпал разошлись просто взгляды и все как бы я из этого трагедию никакую не делаю просто ну, жизнь такая она по всякому может сложиться поэтому вообще ни о чем не жалею <coughs> Дзимба Кэн <coughs> okay. До 21 Studio, да, возможно, и выступлю там еще. Если вы захотите, если вы дадите понять, что вы хотите, чтобы я выступил на 21 One Studio, может быть, я это сделаю. С моими друзьями из Казахстана, конечно, будет еще много работ. Просто подождите немножко. Слушай, да я не знаю, типа мы как-то выступали пару раз на одних и тех же мероприятиях, типа вот... Одно из них был хедлайнером, правда, типа непонятно почему. Потому что там был я единственный человек, который играл с этой, а все остальные там, по-моему, что-то выступали, там что-то делали, и что-то даже не видел их. Ну, не знаю, мне нравится немного другой такой звучок, типа просто панковский немножко. Панк я люблю, конечно. Что, уважайте. По поводу книги, да, ну, самая прям такая первая книга, с которой я был жестко впечатлен, это прям недавно тоже, кстати, у Давида ее увидел, это Дантальгиер Божественная комедия, типа как бы сюжет вечный. А... Говорит о немного высших ценностях, которые на самом деле нам нужно преследовать чтобы быть достойным, научить какому-то благородству. Нормально, на жесткие англии, ну, как-то раз был у него на концерте, там... Он выступал, и там его организаторы меня вписали, чтобы я посмотрел. В Екатеринбурге, по-моему, было. Ну, прикольно. Он гнет свои линии, уважаю его за то, что типа, он э -э, не стал кормить людей очередными киото. И экспериментирует. Это очень важно. Это очень важно для развития э -э, индустрии в целом. По поводу. 500 микрограмм ген. По поводу всех моих удаленных релизов. С iTunes это сделал не я. Вот. Что их удалил. Один человек. И было обидно очень, что он их удалил. Вот. Скоро залью и опять можете слушать. Я тупой, как камень, извините, не все могу прочитать. Ну, большинство вопросов ваших, которые вы задаете, я рассказала в юхе для фастфуда. Вот, и не вижу смысла дальше это все солить, Типа, вас что-то интересует, посмотрите, если вы хотите больше, хотите, типа поводу цирка то я не буду его устраивать типа я сказал все как считаю нужно ни слова больше ни слова меньше хотел бы сделать бит для скрипа да да можно конечно мы уже даже совместно бит писали там есть одна история с битом вальса Пора штурбует со всеми встретимся. Надеюсь на теплый прием в холодных городах. Скоро Дензел приезжает. Затусуемся с Дензелом приходить. Нет, мои треки удалились еще до моего ухода. Поэтому. Да нет, нет таких жанров, которые бы я любил больше всего. Просто я люблю музыку всю полностью. А мне двадцать семь. Да, кстати, поддержите можете завтра. I'm a savage, nigga. Шкарел, шкарел, шкарел, шкарел <связывая> Как мне Блэк <Black> Крей <связывая> <связывая> Ну куда в школе был битый писал Давай, Марк, я уже еду, мне остался час жестко, вообще пробки пиздец, вообще не вовремя выехал. Так что давай, двигай туда. А куда мы едем? О, о какой там адрес? Митовский проект 32 настроение 1, да? Настроение 1 записываем. Как учился хорошо. У нет музыкального образования. Есть жаль. я много предметов задавал. Что-то там штуку 8, по-моему. Бля... В этом году покажу вам диплом в окончании университета. Шараут. To my university. Спасибо, что поддерживаете альбом, Вот, мы уже достигли отличной с вами отметки, типа Лям Плюс, вот. для меня это много, потому что это достаточно экспериментальная музыка, ну, вы сами это понимаете, типа сейчас никто такого и не делает, поэтому спасибо. Какой пиво посоветуешь Самкова? Это в пензе такой прям. Ну, это мясо. На альбоме есть несколько сэмплов, там, по-моему, 4 сэмпла. Вот. И я их сделал специально, потому что мне ну, хотелось какие-то пасхалочки сделать. Я обожаю людей, которые мне пишут про Blue Foundation, типа, ты спиздил Blue Foundation, делать. Спасибо, что сравниваете меня с DevTones, это честь для меня, это мне не обидно. Нет, я не против сравнения меня с Евронимсом, просто это очень забавно. Потому что, ну, ну вы все поняли, да. <свот> типа, это очень жестко. Я когда раньше, типа, у меня во дворе чуваки были. И вот они постоянно слушали Black Metal, прочую херню, играли на гитаре, и я, знаете, такой, типа. yo, бро, what the fuck I doing, bro? Я слушал рэпчик, там, типа, всякую модную хуйню, меня никто не понимал. Ну, вот. А потом когда ну типа они как бы связали это слушать я это начал слушать а они начали слушать что-то другое в общем типа то что я сейчас имею это совокупность моих музыкальных музыкальных вкусов то есть... мне нравится драгон очень хороший альбом типа это тот это то что сейчас нужно я думаю что мы в 2019 просто разгибьем просто сгибм Славе, хорошо я маякну <свят> <свят> так вот я как бы и сделал типа блю потому что типа в сумерках был типа я когда смотрел там в школе учился мне так понравился этот трек да, Агли Тирс вернется на тунец, скоро ждите, я сниму несколько видео на Агли возможно я сделаю документальный фильм с музыкой из Агли Тирс и еще с новой музыкой, которую я писал для фильмов там. Я не думаю, что Драгон переоценен. Это если вы думаете, вы его там типа там не получили того, что хотели. Ну вот вы виноваты. Типа вы строите представление, как бы, а этого не надо делать. Мы должны загадывать. То, что получилось, то получилось. А так уже оценивайте трезво это. Злоками нормально. Раньше общались, что-то фолвили друг другу, сейчас что-то так все. Он что-то обижается, что я ему биты не скидываю. Вот. рок будем делать. Фаты с америкосами 2019 просто весь Весь год будут треки С продами. Хороший эфирчик сегодня у нас получился с вами. Пока я еду. Ну, свожу свои биты, да, сам. Сижу в мастер, как у меня на инструментах учусь играть, пробую. Дрочу на хентай. Тачки не знаю, всегда думал, типа, но ну, это не для меня, потому что, ну, я антисобер. Я не хочу подвергать свою жизнь опасности и жизнь таких людей. Настроение охуенное. инструменте хочешь научиться играть на всех да да я тоже думаю что Зили походу не на что писать он жестко обижается типа он потом он делает анфоло потом опять фолло делает ну типа чтобы наверное короче это там... Зила держись скоро пак закинем нормально. Нет, я не подлинный, вообще трезвый, абсолютно. Всегда, когда я трезвый, мне говорят, что я бью, меня, когда я, типа, в мясо, типа, все говорят. Ты какой-то свежий сегодня. Да, у меня есть сексуальные гитары дома. Скоро буду вам видосики присылать. Минск, приеду, приеду, приеду, приеду, Минск. Такой... Скан. Погрустим, навалим грустно. включу вам пару барбенгеров новых там всяких. Будет круто, в общем. Вот. Можно ли из звука сделать? Охуенный бит, да? Я делал охуенный бит из звука качель пила, кстати. Точнее, это был синт, типа. Но я из него сделал так. состоялся, окей, okay, дядя. Как хочешь. Да нету. Почему вы видите в темноте что-то депрессивное? Почему вы думаете, что это это это огромный луч надежды? Просто его нужно увидеть в этой темноте самый яркий нет в не тот бит который я сделал с лавелом типа лавел на него не отказался брать мы просто с ним бит сделали он мне его подарил типа я его до сих пор не знаю куда деть вот поэтому у меня есть бит с лавелом вот может быть сделаем фитс Треки с ваном будут и ван аккурат на шлем дартвейдер терялся на лобом скоро. да я побриться хотел типа вообще ну с волосами прикольно Ну что сейчас бриться, сейчас зима учу я ебнусь потому что посмотреть можно не знаю я уже в последнее время каждый день смотрю x-files, как обычно. И новый рейс. темы доеду сейчас бриться не буду ghost man <laughs> shut up my nigga ghost man <laughs> и быть, блядь, джеем каким-то других людей, если только сам этого не, не захочу, а так нет, не буду. нахуй. Все, заебался. У меня все заебить, по-моему. Да, я буду продюсить, конечно, других артистов. Еще раз повторяю, что я не переквалифицируюсь, там, пиздец, там, как то там, в каком-то, певца, там, или это, так, рэпер. на! Я просто музыкант, и все. Буду продюсер, там, писать что-то потихоньку, там, писать что-то для, там, не знаю, каких-то видео, там, к фильму, может быть, напишу с 2019, -й. есть пару идей. Ну, просто заниматься музыкой. будет, да, пуя, what's Трек с моим римканским корешем это чувак Джаггер, вот он сейчас работает с Ванной Герл, и вот в Торонто набирает популярность и нас сделали совместный трек, который разъебет на новом альбоме очень известный человек. И на вам хотел, чтобы больше было, типа, какого-то такого потяжелее, типа, вот, в стиле трека «Ворен», там, да, с, со «Скримом», типа, там, с «Гроулом». Но настроение было немного другое. Хотелось просто что-нибудь красивое сделать, что, знаешь, типа, слушаешь и такое, расслабляешься. уважаю у меня есть трек я вот уже сделал с колминдивал мы засэмпли эту кукушку и это просто мясо типа и возможно будет трек с трек эпиталом это сын Экзибит. вот напишите кстати трепитал -э типа чтобы он выложил уже этот трек пожалуйста типа он такой охуевший ритейлер обожаю По поводу трека Агли Мэр. Это реально крутой трек То есть многие там Известные именно электронные Музыканты там, которые не делают биты А просто типа всякую ебанутую хуйню делают Пишут, что это вообще пиздец Типа там бас как пила Вот именно он, знаешь, он тебе такой Короче, охуевший трек пить. Танбойс, кстати, спасибо, что напомнили, надо написать батху. Кого я слушаю с панкрокеров? В последнее время стараюсь слушать AMB. Что-то такое, типа. В последнее время.. Ну вот когда писал вампира, очень много слушал. всякую хуйни тяжелые. Вот. Переслушал, наверное, Вайтпони раз 300 Вот геймскую рапсодию не смотрел, я не буду смотреть ее. Неприятно, ну, что из великого человека делают шута какого-то Кстати, новый трек слепнуто охуевший. Вот, да и Кори Тейлор скоро приедет. с... А Какая блять группа его называется вторая? М -м. Позор, блять вообще. Сука, ибучик, сам. Сейчас вспомню. что в фильме э -э, из Фредди сделали шута какого-то, духу его знает, он был не таким, он это делал ради искусства, не для того, чтобы, блядь, привлечь внимание Все, он просто был собой, он был таким Да, Стоунсоуэр, бро, спасибо большое, пиздец, я забыл да. Вот он вроде со Стоунсоуэр должен приехать Уже вся группа не могу поместиться в одной маленькой главе. тем более я камень, поэтому пензенский камень. Да, мы собирались заловиться с Усмылой и Зилой в Москве, там... но идти типа, отменили. Че все все встало вообще? Ну бы хотя бы к восьми успеть, Ирик. Мечты есть, конечно. У всех должны быть мечты. Привет, как очень интересует один просто как ты занимаешься сведениями, мастером битов, это занимает очень много времени, да, чувак, это очень занимает много времени, да, и вообще музыка это очень много времени, я в верю, очень много, а, и так вот занимаюсь, потому что смысл жизни, больше ничего не хочу делать. фильтр гэнг, на да, щит. вот у нас с вами эфир остался на 2 минуты, так как у нас все время вышло я сохраню трансу, чтобы вы посмотрели там вот, если хотите, конечно мой любимый трек с вампиром это наверное средний век и холодный вальс мои любимые, потому что Средний век очень красивый трек и по в плане композиции и в плане текста и в общем мне все нравится. В чем секрет продуктивности в твоем большом чистом и добром сердце? Вот. В чем секрет? Да, луна сегодня очень красивая, Вы не говорите. Видишь ли ты себя в вне музыки? Конечно, как художник, там, не знаю. Конечно, вижу. люблю вас.